Всем привет! Вы на канале VNG Build House и меня зовут Виктория. А еще у меня есть мистер Геннадий, с которым мы строим наш дом. И сегодня мы будем делать плитку класть. Смотрите, О, вот с таким вот растворищем. И я буду это делать в первый раз. Ну что, вы готовы смотреть? Поехали! Хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, которые подписались на нас. За то, что вы ставите нам лайки, поддерживаете нас. Знаете, как это мотивирует. Спасибо вам. Джессика, ты куда бросишься? Ты собираешься работать? Нет, нам надо работать. Посмотри. А ты нет. бросишься? Нет, тоже нет, Будем работать. Да, сегодня вечер, суббота. У нас Сейчас мы кладем вот так. Вот. Здесь угол, здесь угол, ага. понимаешь? И дальше еще одну плитку угол, потом большую и так пошли. Ну давай. Вот таким вот образом. Значит, для угла, соответственно, начинаем вот эту плитку, потом эту плитку, потом эту плитку, потом эту плитку, и потом опять. Так. Понятно? Давай поехали. Маш. Мажешь плитку, ага. берешь раствор, когда угу. вот ты -то давно я уже мазала вот. Уже и я не а, вот этим вот шпателем немножко, много не, не намазывая на всю петлю, а, протирать вот так вот. Шпателем. Так, подожди, давай я вспомню, что вообще надо делать в этой жизни. Намазывать. Вот так вот, на четыре угла. Нет, полностью намазывать. В этот раз полностью? Да. Когда-то делали не Когда-то делали Когда мы были с того моложе, мы делали не так. О, Може А как мне его? Просто вот так размазывать на всю да. эту штуку? размазывать. В общем, наверное, я что-то делаю не так. Ну, ладно. На всю так, на всю. А, а много надо этого слоя? Нет, немного. Я многовато делаю. А зачем ты мне сказал что-то другой шпатель? Это гребенка, чтобы было как граблями прошлось, сделала. Это, что я делаю не то? это два часа вот борозды. Так борозды мои. Вот так просто беру и все правильно? Или mm -hmm. нет? Или надо еще вот эту? тоже борозды. Ты как я их давно не делала? О. Жесть, у меня получилась. Не торопись. А ты что, еще не готов? Нет, нет. Может, ты можешь убрать. А, ты там тоже мало. Ну ладно. понял. Что здесь торопиться нельзя. А зачем ее в куда вот опускать эту штуку? А чтобы у тебя нормально проходился, а у ребенка проходилось нормально. Вот так вот делается. Хочется, чтобы было все аккуратно. Пока мой мистер Геннадий нас делает, я вам расскажу одну маленькую, наверное, поучительную для мальчиков. Ну и для девочек тоже. В общем, было 14 февраля недавно. И мы уже притерлись такие, да, спокойненько. Все люди отмечают. А мы утром проснулись, поцеловали друг дружку. Ну, типа, с 14 тип. Да и все. Ну и все, ушли работать. Работаем такие. Смотрю. Одна выкладывается с цветами, вторая с духами, третья еще одну. Да ладно, ну что, каждый год у меня тоже какие-то подарки. Ну, ну ладно, ну каждый же год, так любит. Там, так, наступает вечер. Такая, думаю, да. Чего-то как-то грустновато мне стало. Ну вот, хотя виды не подают. Ну, такая, думаю, да, Николай Алексеевич? Вот. Потом все-таки... Захотелось мне какого-то внимания. И на следующий день все-таки я высказала своему мистеру о том, что я девочка еще. И все-таки мне очень-очень надо внимание, чтобы мальчики об этом не забывали. Потому что пусть это будет мелочка совсем маленькая, одна розочка, еще что-то. Ну, в общем, я так намекнула, я ничего не устроила, скандал нет, ну что я такая просто, ну вот, давно, -р -р -р. Ну и, в общем, на следующий день меня сюрприз. Вечером я отвела занятия свои, поработала. И тут я захожу в комнату, а там розочки. Ну, в общем, все-таки это повышает мотивацию в семье. Пусть маленькое внимание, нас для духов если нет. Ну, все-таки примите это к сведению, мальчики. Да? Вот такая у меня история произошла. общем, мы не поругались? Я думаю, что мы бы и так, конечно, не поругались. Мы ведь и так друг друга все любим. Но внимание не помешает. Вот, я уже готова. Я вам покажу немножко поближе что мы тут делаем а делаем угол да а он не сильно такой вот сухой нет нет, нет он такой должен быть должен держать. Угу. да когда-то давно мы делали Квартиру ремонт, да, в своей трешке. Уже много ремонтов сделали. Теперь у нас еще целый дом впереди. впереди, да? Сегодня у нас суббота. Такой денечек. Вроде бы выходной, не выходной. С утра работала. У меня были ученики. Следующий клип. Да? А, да. ты так быстро Я сделал. А такую вот этот был? Да, следующий. Следующий плещ. Вот, веселее будет работа идти, если бы мы включили какую-нибудь музыку. Ну ладно. В следующий раз мы в молодости включали музыку и под музыку прям моментально все делалось весело и быстро. сегодня хорошо. Главное быстренько менять события, чтобы ты не делал одно и то же дело целый день, потому что потом это надоедает. Вот, а так немножко поработал, немножко что-то приготовил поесть, поразвлекался. И к вечеру у нас новое развлечение. Это наш дом. Когда-нибудь мы сделаем нашу ванную комнату, не, ну плитку класть это уже вообще классно, это уже приятно, потому что ты понимаешь, что ты скоро увидишь результат. это будет всего часик мы обычно это делаем так если мы уже устали мы начинаем ворчать друг на друга вот находятся разные причины может быть просто одно слово и появилось поэтому если ты чувствуешь что ты начинаешь уставать срочно менять свое дело замечаем другим Зарядочка такая, пока мистер Геннадий делает, мы с вами можем ее выручить. Вот смотри, вот это hands. Ручки вверх. Up. Hands down. Hands up. Hands down. Hands Sit down. Hands up. Hands to the sides. Потом делаем turn around. Это значит повернуться. еще волшебные руки. Yes, так, дальше я помыла. Шесть точка. Bem-la. bem если вы, конечно, нет, то вы можете разучиться. Рядом и делать с нами что это это, а потом тебе кажется, что я это не как это, что это что или Что там, масса чему-нибудь Следующая. Следующая. это какая? И следующая. Это вот эта? Нет. А, так, вот. так вот. Так вот. Вот видите, как иногда трудно понять друг друга? Да. Вот он вот, вот, следующая, да. а я думаю, какая? Потому что у нас разные полюса у женщин и мужчин. Да? Мы живем на разных планетах. Да? да. Вы на такой планете живете. Планета Земля, да? А мы Планета на Венере. Планет. Планета всех планет. Ну, в общем, чтобы веселее шла работа, представьте, что это тортик, который намазывается кремом. Такой дотошный. Вот я говорю раз и все, все нормально. А вот надо все вымерить, вымерить. Вот все вот такие дотошные мальчики, а? Может я тебя сейчас прибью? Прибью вот так вот, ладошо. Нет, я так дотошна, на настольнику вот так. Пусть немного повыше. Да? Вот тань сюда камеру. Стоишь. Посмотрим, да, кто сейчас будет выше. Вот, смотрите. 1 и 0 миллиметра называется как быстро и качественно вложить клипсы вот. есть такие клипсы которые зажимают вот они целая коробка 800 штук интересно хватит нам на эту ванну или нет этих 800 штук не хватит мне кажется, хватит, даже целых 8 штук. Мне ну, что их нужно по-хорошему раздать. Плитка в середине. целой коробище. Плитка нет. в середине, то 8 штук нужно на одну плитку. 8 на одну плитку. Вот, мне кажется, нам хватит вот, смысла этой коробки. Здесь вот прям какие-нибудь. 400 и 400. Ну ладно. Точно. Так, раствора у нас маловато. Давай я этот раствор выможу сейчас там Давай. и новый заведу. Угу, да. А вот это прям вверху, да, вот это вот, когда ты не достаешь и начинается лазание. Ну, давай, нормально. Я, блин, тут мазала 30 минут И там уголочек не сходит Сегодня второй штрафной просто Это, знаешь, тут на поле футбольном Я футбол не люблю Больше хоккей Но я знаю, что там есть штрафной Понял? штрафной Поругаем, вот не поругаем. Все, будем вдох. Знаешь, как мой друг говорит? Я сейчас скажу. Хочется орать. Хочется орать. for us.